Привет, дорогие друзья! Вас приветствует Ева Фландер, артистка, певица, композитор, поэтесса, музыкант. Я посвятила музыке всю свою жизнь. Я побывала на гастролях в различных странах мира. Я ощутила вкус успеха, денег, славы. Три последних выступления – Франция, Парижканы, Россия, Москва – дали возможность мне понять, что артист, стоящий на сцене, имеет огромное влияние на души людей. Поэтому высший профессионализм артиста должен включать в себя не только сугубо профессиональные качества, но и иметь душу, умеющую любить. Что есть любовь? Слово «любовь» знакомо каждому. Слово «любовь» — оно самое важное. Есть ли другое дело, кроме любви? Нет. Поэтому наступает время, и настало уже, когда культура должна выйти на новый уровень понимания своего предназначения и создать новую систему идей и ценностей. Выше ценности во Вселенной является любовь. Бог есть любовь, это единственное сокровище, мы носим внутри себя, в своем сердце, должно стать пониманием для всех людей на планете Земля. А культура – это душа Вселенной, и забота о ней должна быть надлежащей. Я хочу дать большой цельный концерт, сделать онлайн-трансляцию. Привлечь миллионы людей для чего? Для того, чтобы Бог и песни о нем заняли надлежащее место в своей культуры, в мире музыки, на мировой сцене. Дорогие друзья, я призываю вас стать моими партнерами и соработниками, друзьями и помощниками. На концерте я спою свои лучшие песни из шести записанных альбомов на одной из самых лучших студий Украины. Давайте вместе сотворим этот новый мир, где культура как фактор национальной безопасности будет заниматься духовно-нравственным воспитанием народа, а любовь, жертвенность, альтруизм станут неотъемлемыми качествами, шедеврами нашего характера. Дорогие друзья, наступило время сделать Бога знаменитым. С вами была ваша Ева Фландер.